Покрасочный цех на базе, друзья. Сегодня покрасим эту прекрасную герберочку по, э, значит, по рекомендации нашей подписчицы. Она говорила, что очень красиво красится, если в голубенькую посмотрим, что ж, посмотрим всегда как бы подписчики плохого не подскажут, как говорится буквально 15-20 минут и спринг наша розовая ловит бледного и... после стадии бледного, смотрите, она уже словила стадию окрашивания теперь, чтобы не передержать, вы уже все в курсе этого вопросика, оставляем на водичку и ждем результата ну, что там по пастельным тонам у нас, друзья? Смотрим внимательно. Топчик получился, конечно. Посмотрите, для сравнения. Возвращаемся в прошлое. И поглядываем в эту сторону. Пока добро не дали. Но мало ли, что то тогда выгорит. Хотите покрасить меня? Хочу, хочу.